Мы сейчас приехали на обед, потом поедем смотреть в Один стаканчик воды входит в стоимость обеда. Если вы хотите есть какой-то другой напиток, но алкогольный или без алкоголя, не здесь вот идет заплата. Вот меню на напитки. Цена указана в долларах. А, она просто двухсторонняя, я думаю, она разворачивается. Хотя нет, разворачивается. Сейчас я ее открою. Вот. И тут блюда различные. Вот цены смотрите. Ну она а сейчас сказали, приносит шашок из курицы. Картошка 3. Потом еще и фрукты. здесь вот закуски кстати закуски похожи прям как вот были у меня в ресторане а карт вот такую вкуснятину мне принесли. спасибо вот сейчас уже фрукты принесли попробовал вот этот вот соус мне кстати он очень понравился он с чесночком а я вообще очень чеснок люблю И вообще вот все, что принесли, картошку, рим, макароны, мясо. Очень нежно, очень вкусно приготовлено. Вкусный обед. Мне очень нравится. Мы сейчас приехали смотреть водопад. Вот, у меня уже шум воды слышу. Сейчас туда поближе подойдем, там народу. Тьма тьмуща. Я сегодня с собой очки, а солнца нету. Вы только посмотрите, какой водопад классный! Вообще супер! Я представляю, как там будет шикарно смотреться, если с воды подплыть на яхте какой-нибудь. Кучку мне Кучу -кучу продается о клубника так смотрите где клубники много какой цен клубника 15 лир ну, вот смотрите если кто-то хочет попробовать клубнику сейчас в марте месяц в турции вот здесь вот как раз клубника есть с этого еще? С этой стороны посмотрим на водопад.